Детства. Сегодня мы поговорим про то, как искать работу, а точнее даже про самопиар. С детства нас учили, что продажи это плохо, зарабатывание денег это плохо, но по факту жизнь показывает, что без этого никуда. не неразмазненные никому не нужны. Нужно, чтобы. Надо понимать, что вы являетесь для работодателя ресурсами. Вам, По сути, ваша задача научиться продаваться. Для этого нужно понимать, что конкретно нужно заказчику. Я когда-то проходил тренинг по самопиару Данила Григина. Я как раз вспомнил основные концепции они очень хорошо ложатся на то, что реально в жизни происходит, не только в разделе маркетинга, когда я занимался, это именно к маркетингу относилось. Но навык продажи себя – это самый главный навык вашей карьере. То есть вы всегда должны задумываться на будущее о селф-брендинге. Как вы выглядите, как вы себя позиционируете. То есть для этого вам надо первое что это четко очерченная область профессиональных компетенций. Вы не можете быть программистом на всех языках, вы не можете все идеально делать. Должна быть тема, в которой вы больше всего разбираетесь. И желательная специализация. Не факт, что это должна быть обязательно только одна тема. Есть такое понятие, как Йош Вы в жизни должны стремиться Трем вещам. То, что вы умеете и можете делать, то, что у вас к чему у вас есть талант, и самое важное – это ценность для клиента, то есть value, как в английском языке. И вот на пересечении этих трех вещей получается самая эффективная тематика, где вы можете себя наибольше показать. Вот я как раз и прописал здесь. И это не обязательно должна быть одна, но их надо разделять. Например, у меня компетенции, кроме Просто Java в этом разработке, например, в веб-приложении, есть компетенции по проектированию разработке баз данных, оптимизации скилл запросов, то есть перформанс производительности баз данных. То есть я работал несколько лет как базист. У меня есть компетенции не только в программировании, но и в маркетинге. Я в свое время написал несколько программ коммерческих. И для того, чтобы их продавать, мне пришлось освоить... Интернет-продажи. И самое важное, это именно маркетинг, как привлекать клиентов, как их, как их заставить купить. Но вот как раз это, это же и ложится на то, что маркетинг очень важен для продажи самих себя. Это вот опять же одна из сфер компетенции. Но мы их разделяем. То есть, если я сейчас иду, идем речь про трудоустройство в плане разработки, то мы, значит, позиционируемся в. В идеале это должна быть та тематика, которая востребована рынком. На текущий момент, ну в моем понимании, например, это веб-разработка и разработка под клауд. Это самые такие перспективные. Опять же, тут множество тематик, в которых у меня есть опыт. По факту, если посмотреть мой профайл, мы там в конце его рассмотрим, вы увидите, что... Проекты все разные, тематики, на которыми приходится работать, разные. И надо, опять же, гибко подстраиваться под клиента, под каждого клиента, под каждого заказчика. Мы подстраиваемся. Соответственно, нам надо выстроить так, что вы должны понимать свою целевую аудиторию. А кто такая, кто это? Прежде всего... Смотря какая задача. Если вам задача трудоустройства на работу, то первая целевая аудитория это HR-менеджеры, то есть те люди, которые занимаются job хантингом ищут людей на рынке. Дальше вы встречаетесь уже с теми, кто проводит интервью, в конкретном вот, я, например, провожу интервью. Третья целевая аудитория, это уже разная аудитория. Одно дело, когда вас принимают просто на работу, HR у них, у них задача... Как бы у них есть список, список вакансий текущих на, в компании. И есть. Они анализируют рынок, анализируют различные сайты, типа там всякие Job, Job Hunter и так далее. Тот же LinkedIn на поиск подходящих кандидатов. Они за это получают дополнительные какие-то бонусы за привлечение, за то, что они нашли нужных клиентов. Поэтому. От того, как вы там выстроите профайл, есть вероятность, что вас найдут самостоятельно именно HR. Но у них будет, опять же, первичное ваше какое-то присканирование. То есть они, может быть, не являются специалистами в жанре, но у них есть чек-лист, в котором прописано, что надо знать, какие базовые вещи, на что надо обратить внимание. Второй чек-лист – это уже конкретное интервью при приеме на работу. Здесь, не знаю, если есть возможность, опять же, мы есть... Мы изучаем профили в соцсетях по тем людям, с кем будет интервью, если, это, если эта информация открыта. Если у вас есть этот список, вы можете найти их аккаунты в LinkedIn, в Facebook и так далее. Можете понять, чем они занимаются, какие у них сферы интересов. И важно понимать, что может быть у вас какие-то пересечения общие, на что вам заострить внимание на во время интервью, чтобы рассказать, может быть, там ненароком подкинуть эту тему. Интервью уйдет совсем другой плоскость, интересную вам обоим. И это в НЛП называется рапорт. Когда мы подстраиваемся под нашего собеседника и возникает эмпатия, люди друг друга лучше понимают. Четко, конкретно позиционируйтесь по, те, по теме вашей компетенции. В идеале у вас должно быть, опять же, вот то, что я говорил, не размазывайте всю специализацию, что вы умеете, под конкретного заказчика, под конкретное собеседование выстраивайте ту линию, которую у вас, те технологий, которые интересны конкретно вам и конкретно заказчику. В идеале вы должны рассказать то, что, в чем вы разбираетесь, вот в Project интервью и то, что интересно заказчику. Размазня никому не нужна. Это я к тому, что часто на собеседование приходят люди, они, может быть, хороший специалисты, может быть, крутые специалисты, но у них нет вот этого навыка презентация Попадаются наоборот. Люди, которые умеют хорошо себя презентовать, но у которых техническая специализация никакая. Мне доводилось собеседовать людей, особенно... Есть, например, категория, например, индуса, то есть они никогда вам не скажут нет. То есть они будут говорить, их что не спрашивают, они всегда будут отвечать да Они будут говорить, что я это знаю, я это умею. А по факту, когда клуб, копнешь глубже, выясняется, что это знал какой-то сосед с конца улиц. Но он про это по типу знает. Но при этом очень интересный момент, что у таких людей достаточно хорошо разве это самопрезентация? То есть они проходят вот эти первичные фильтры и достаточно тяжело выяснить реальный технический бэкграунд. И чаще всего они же и проходят. Вот что интересно, что вы люди, которые обладаете хорошими техническими навыками, но при этом стесняетесь, вас на работу не берут. Именно потому, что приходится вытягивать из вас информацию клещено. Часто мы на собеседовании спрашиваем человека: расскажи о себе. И вот Рассказ о себе за 15 секунд, ну там 30 секунд. Я умею там типа программировать на джай. А что ты умеешь? Какие технологии? Почему мы тебя должны взять на работу? Этого он не может рассказать. Еще один интересный момент, что вы, если вы себя ощущаете реальным специалистом, а вы должны себя ощущать в дальнейшем, по крайней мере, себя специалистом, вы должны понимать, что... Тот, кто собеседует вас, это не значит, что он является ведущим, то есть главным. У вас должна быть прослеживаться позиция, ваша позиция. Вот это да, вот это нет. Что мне нравится, что не нравится. Чем вам интересно заниматься, чем вам не интересно заниматься. И она должна, в общем-то, в идеале прослеживаться везде. Еще интересная вещь, что не пытайтесь манипулировать обратной стороной. Скажем так, за. Во-первых, нас учат проводить. Есть тренинги по собеседованию, есть тренинги по психологии. И люди, как... такие как я, занимаются. Хорошо это все видят. Когда человек начинает вилять, вот так что-то там, особенно вот эта фраза, я не смог вот это вот выучить, или там я не мог. Это узнать или попробовать, потому что вот эта вот фраза, зачеркните себе, никогда не, не повторяйте. Это манипулятивная техника, и она очень сразу бросается в глаза. И не надо кидать понты, что я типа крутой. Это как бы настраивает противоположную сторону тех людей, которые принимают решения против вас. Интересная вещь про образ какой образ вы снаружи. Поймите, что то, как вы позиционируете себя у вас на сайте, например, на личном сайте, в соцсетях очень много, во многом влияет на ваш корневный рост. И внимательно следите, что вы публикуете. Вот рекомендации это смотреть людей, профайлы людей, кого вы уважаете, на кого бы вы хотели быть похожи. Возможно, там какие-то фишки по внешнему виду, по публикациям, что они публикуют, как они это делают, как они работают с аудиторией. Ваша CV, структура CV, вот, кстати, сейчас это расскажу. В область маркетинга это называется пресс-релиз, но по факту, если посмотреть, очень мало людей умеют правильно составлять серийку питая, по-моему, называется по-английски, даже не по-английски, составлять вот этот презентацию себя, то есть ваше CV должно меня заинтересовать как работодателя, в идеале, с первой же страницы, если она в одну страницу, если она там во много страниц, вот есть множество мнений, много или мало, у меня CV большое, на реально, там, на 15 страниц. По факту, я, я сомневаюсь, что, конечно, все его читают, но я думаю, что она создает впечатление. По крайней мере, опыт показывает, что, когда я начинаю рассказывать, я могу по разным областям рассказывать и... Ре реально CV, ну, люди, видно, что его читают, то есть, когда проходишь собеседование, проводишь интервью. Насчет фотографии. Я склоняюсь к тому, что все-таки да чем нет. Я... не приходится работать с большим количеством людей, и я не запоминаю фамилии. То есть, у меня как-то на фамилии, на имена очень плохая память. Но зато я запоминаю фотографии, ну, ли в лица, в визуальной... Визуальное восприятие я могу там через много лет человека видеть, я вспомнить, как я его интервьюировал, что он говорил и так далее. По имени, по фамилии я не могу четко всех вспомнить. То есть, есть, конечно, звезды, которых я помню до сих пор. Большинство я забываю через несколько лет. Поэтому все-таки фотография, наверное, это важный аспект, который надо учитывать при составлении вашего резюме. Самари это вот емкое описание ваше, в, в, то, что вы умеете. Желательно, оно должно быть в коротенькое. Вот давайте покажу. Если мы зайдем на профайл вот LinkedIn, и посмотрим. Вот этот вот раздел About это и есть summary. И вот первые строчки, видите, они сжаты в три строчки. Вот это как раз по факту summary. Первая часть summary, то есть должны сразу же позиционироваться вот по этим строчкам, должно быть в вашем профале видно, что вы умеете делать, зачем вы. Дальше там развернуть более подробное описание, именно то, что вы хотите показать наружу, то, что вы хотите показать людям. Если пойти конкретно к резюме, вот фотография, имя, позиция, либо же желаемая позиция. Дальше пошел summary. Но опять же, тут в самом начале мы выставляем то, что мы хотим предоставить. Ну, summary должен быть достаточно компактный. Вот это вот, это, грубо говоря, микс какой-то самый минимальный. А дальше пошло писание ключевых навыков, которые вы хотите показать. Там вы дальше идете, уже и будет расшифровка их. Но вот в этом... В фрагменте должно быть описано именно то, что вас на текущий момент позиционирует для потенциального э, работодателя. Лучше всего. писывайте сферу технологий компетенции. Вот это вот вторая часть самрии. То есть первые там, три строчки, то, что самое важное. Дальше компетенция. То есть вот это вот это как бы единым блоком идет. И дальше. Ну тут у меня в меф еще прописано. Сейчас покажу. Скиллы и то есть базовые скиллы. Тут достаточно подробно расписаны все скиллы и сертификат. Например, Java сертификат, если он есть. То есть, возможно, его имеет, в седу, имеет смысл сюда подставить. Но по факту меня, честно говоря, мало интересуют сертификаты, когда я провожу собеседование. Дальше пошла ваш experience. То есть, это ваш опыт работы, причем в обратном порядке. Текущая работа должна быть вверху. И дальше пошло, что важные элементы, это вы можете отпустить конкретно заказчика, но вы, ваш, мне, например, важно понимать, чем вы занимались. меня интересует ваша роль на проекте, какие задачи вы выполняли, например, на проекте. Еще важно, это размер команды. Размер команды, сколько было людей, то есть командная это была или не командная работа. Ваши, опять же, роль, если вы не просто вот то-то, то-то технологии, а именно какие задачи конкретно вы выполняли. То есть, за что, то, за что вы были ответственны, responsible. То есть, вот вопрос именно, за что вы отвечали на проекте. Например, то есть, опять же, мы здесь просмотрим Java Developer, менеджмент команды, размер команды больше 10,4 10, backend девелопера Кейдивэлопер семь человек. Опять же, кейди восемь 8 человек. Какие задачи? Ну, вот если посмотреть мое резюме, то есть вот оно, вот мой практический опыт за много-много лет. И тут даже он не весь, наверное, весь здесь. И в самом конце уже... Ваше образование. Как бы на самом деле образование менее важно, чем опыт вашей работы. Причем тут видно, как, как эта работа менялась. То есть, если раньше была специализация, это базы данных Delphi и Oracle, то со временем пошла специализация на веб-разработку, менеджмент, переквалификация на нужные аудитории. То же самое, если вы посмотрите профайл в LinkedIn, в принципе, он примерно такой же и должен быть у вас здесь. То есть, здесь вы прописываете, опять же, вот эта вот штука, почти то же самое, что в вашем резюме получается. То есть вы здесь прописываете, ну тут я прописал поменьше, то есть, у меня нет цели искать работу, и как бы тут базовые вещи прописаны, и в принципе, кумулятивно здесь все равно все это приведено лицензии, сертификаты, если там проходили какие-то курсы, тренинги. То есть как бы они достаточно большую роль играют, если вы посмотрите, что действительно вот играют в поиске. Здесь есть компетенции, где-то я видел. Сейчас найдем. Скиллы. Это вот фактически та часть, которая вас должна позиционировать. То есть вы здесь топовые скиллы прописываете. И по сути вы выстраиваете свою карьеру именно так вот по, вот, этой вот по матрице Коллинса. То, что вам нравится. Старайтесь выбирать те тематики, которые вам нравятся, потому что от этого зависит, насколько вы будете успешны. Во многом зависит. Потому что если вам работа не нравится, вы будете постоянно в таком в унынии находиться. Когда вы работаете, то есть вы прощупываете разные технологии, разные то есть, если вы видели там в резюме, у меня там видно, что множество технологий разных было. Но я вижу, что какие-то мне нравятся, какие-то там не нравятся. Например, я там стараюсь. Некоторые технологии вообще выкусил, как будто бы их и не было. Хотя у меня есть по ним экспертиза, есть опыт. Потому что я не хочу с ними, с ними работать. То есть, мне достаточно было одного раза поиграться. Так, что еще я тут писал? А, ну... Как бы тут, в принципе, вот оно как раз и прописано все, то, что я вам рассказал. Насчет вот цеплялки. Там было цеп... в резюме из вещей, которые могут быть кого-то, даже не в резюме, а вот именно в профайле. Ну, я считаю, например, одно из цеплялок это то, что я... Development evangelist. для тех людей, кто понимает, насколько это важно, то есть разработка должна прежде всего начинаться с тестов. Те понимают, что вот это вот ключевая штучка, которая показывает, что работа будет качественно выполнена. Вот без этого гарантировать качество вашего конечного продукта нельзя. И если вы это прописали, если вы действительно это делаете, ну опять же тут как бы тут множество заявлений, то есть то, что я вот хочу показать, то, что у меня есть опыт в работе с базами данных, решение проблем, оптимизация производительности, дизайне и так далее. Никогда не, не врать. Рано или поздно это вылезет боком. Насчет врать, ну, понимаете, вы можете просто опускать, то, что я говорю. То есть есть множество вещей, то есть вы можете рассказывать, не, уточ... не уточняя. Ну, банально. Вот то, что мы. В чем проблема вот с джуниор-разработчиками при трудоустройстве? То есть всем нужны уже готовые специалисты. Хотят как минимум уровня сеньор, но максимум там middle. А джуны это как бы когда устраиваешься на проект, с ними гораздо сложнее, потому что ну, нет понимания, насколько они качественно выполняют работу. и... Без предварительной оценки, без менеджера, который за них отвечает, сложно понять, действительно ли можно им доверить эту работу. Ну, насчет вот опускать детали. Если вы посмотрите план нашего, нашего тренинга, мы разрабатываем просто базовое приложение, но мы его разрабатываем по слоям. Вот опыт подготовки к собеседованию показывает, что, в принципе, за счет того, что мы проект делаем, Многослойным. Вначале мы просто там JDBC, Timleaf, Spring MVC, несколько слоев, то есть это одно приложение. Потом его переписываем на Spring Boot, считайте, что это фактически уже второе приложение. Меняем GDBC на GPA, это третье приложение. Какой-нибудь там REST меняем на SOP, четвертое приложение. То есть вы не врете. Потому что это как бы уже разные бранчи, разные модули, разные версии приложения. Но вы в ходе беседы можете просто сказать, что «Ну, я работал над проектом, он был, делал то-то, то-то, построен был на таких технологиях. А еще я работал над проектом, которым было там не GDBC, а GPA. То есть мы там ну, мы занимались оптимизацией производительности, решением проблем. Проблемы еще, кстати, вот насчет собеседований. Всегда будьте готовы ответить на вопрос, какая самая сложная задача, которую вы решали, как вы ее успешно решили. Например, я чаще всего рассказываю про случай, как я оптимизировал SQL-запросы, оптимизировал, точнее, построение отчетов, но там отчет формировался два дня примерно. И после оптимизации запроса, я уже точно не помню, но то ли до двух минут или до двадцати минут этот отчет ускорился, то есть в десятки раз производительность выросла. И это достаточно такой вот показатель, о котором можно рассказывать. Хобби. Хобби, тут две стороны, то есть то, что вы можете анализировать перед собеседованием про ваших людей, с кем вы будете общаться. Второе, вы можете анализировать вообще компанию. Ну, про хобби, если вы выстраиваете профайл свой собственный, вот, например, если открыть, я уже говорил там про маркетинг, то, что у меня есть навыки продаж, то есть вот лет пять назад я активно занимался поиском клиентов под маркетинг. И что касается хобби, вот, например, фотография Моя с сыном на чемпионате Европы по судомоделизму. То есть, когда-то в детстве я увлекался судомоделизмом. И тут мой младший сын тоже. Это реально достаточно такое вот крутое увлечение, очень интересное и недешевое, скажем так. То есть, каждая вот эта вот моделька стоит от 500 до 1000 евро. Вот, как бы, один из показателей, что чем, чем вы увлекаетесь, что вы живете наполненной жизнью. Плюс опять же, если вы посмотрите здесь вот эту старую историю, вы увидите, что тут есть целая серия Как я путешествовал по миру в разных странах. Видите, тут абсолютно разные страны. Моя собачка. В разных местах. Опять же, это были рекламные видео для поисков клиентов. В свое время они очень большой эффект произвели. И выстраивайте, ну, внимательно следите за вашими соцсетями, чтобы у вас красивая картинка выстраивала, чтобы у, люди, у людей, которые на вас смотрят, создавалось нужное вам впечатление. То есть вы, может быть, совсем другими вещами какими-то. Для одних людей одну позицию показываете, для других. Но если уже придерживаетесь, то придерживайтесь, показывайте. То есть важная вещь ⁇ это ваш внешний вид фотографии, где вы находитесь при трудоустройстве последняя одна рекомендация, когда вы будете искать работу, мало того, что вы создаете профиль, даже уже можете сейчас собирать список компаний вашей, там, где вы работаете, ну, например, в городе, где вы работаете. Посмотрите, какие уже есть компании, посмотрите сайты этих компаний. На сайтах обычно есть раздел вакансий, посмотрите вакансии, Зайдите на сайты поиска работы, там типа Job Hunt, там, Job какой-нибудь. Посмотрите, какие позиции выставляет компания на рынке. Собирайте себе список требований к этим позициям. То есть вы увидите ту, ту картинку, которую я нарисовал. Я нарисовал такую картинку по технологиям, которая в моем видении... И у меня не стоит задачи искать работу уже достаточно давно. Вот когда вы сделаете вот такой профайл, как у меня на LinkedIn, например, да, и когда будет действительно подтверждение, что вы, у вас есть большой опыт работы, у вас есть сертификаты, у вас есть вот важная штука, это отзывы, рекомендации, отзывы. Поверьте, к вам будут hr стучаться сами, предлагать работу, но мне, например, ну, достаточно часто они обращаются. Бывает по, раз, по несколько раз в неделю. Я уже последние несколько лет вообще даже. Ну, я просто не рассматриваю. Мне есть. Мои цели не стоят. Но от профайла очень много зависит. То есть вы не будете вот так вот публиковать, как здесь вот народ в последнее время публикует. Что типа я ищу работу. Вот а-ля вот таких фотографий. К вам будут приходить самостоятельно хантеры, так называемые. Потому что они получают за это бонусы. И им важно найти специалистов. А на специалистов на рынке мало. Еще последнее замечание. То, насколько, насколько успешно вы будете, зависит от того, насколько вы понимаете. Вот вы вот этот список составили. Составили план, я специально вам показал, как где это можно делать. Это можно делать у себя в любой системе, типа там вот, я например пользуюсь Simplemaya для планирования. То есть у нее есть такие штучки, аля, сейчас покажу. В видеорежиме. Ладно, тут оно, оно позволяет планировать какие-то задачи. Сейчас попробую показать. По студентам, например. То есть, я могу те же самые задачи планировать. Вот видите, если то, что вы видели в матрице по... То, что я на то есть, в принципе, то же самое я планирую в такой системе. Можно Project Management, можно в Excel, в чем угодно. Это не... На самом деле, система не... тут не принципиально. Важно ваше понимание, к чему вы стремитесь, и каких результатов вы хотите достичь. Поэтому вот себе матрицу примерно прикидываете, что вы должны изучить для того, чтобы достичь поставленной задачи. То есть, если вы ставите задачу, например, найти работу такую-то, такую-то с такими, вы понимаете, какие у вас есть компании, вы себе сразу планируете, то есть, вы, как разведка называется, вы проводите разведку, анализируете рынок, анализируете компании, анализируете, что надо сделать, чтобы попасть в эти компании предварительно можете там, в какую-то другую компанию пойти, пособеседоваться, потренироваться, а потом в ту, которую вы хотите пойти. То есть как бы тут вариантов много, но ценность на рынке ваша зависит напрямую, насколько вы умеете вот этот вот, сама презентация заниматься, насколько вы понимаете, что рынку требуется, и насколько вы можете адаптироваться под рынок. То есть именно. Ваш уровень компетенции, он не фиксированный. Он. Ну, у меня, по крайней мере, он на проекту бывает достаточно сильно меняется. То есть я могу. Сейчас как менеджмент я могу вообще другими вещами. Не, не, не обязательно Java, там, архитектурными какими-то решениями. Возможно, вы там со временем вырастите. Вы самостоятельно должны. Без вашего желания, без вашего, вашей работы никто вас не научит. То есть все эти тренинги это. Бесполезны без вашего желания, без вашей мотивации. Вот это вот нужно понимать, что чем больше вы знаете, чем больше вы умеете, и чем лучше вы умеете показать, что вы это умеете, доказать то, что вот я говорил, что размазня нам не нужна, чтобы я не вытягивал на собеседование из вас клещами эту информацию. Может быть, там крутой специалист, но он не умеет про это рассказать. И это достаточно частое явление. Это, наверное, все. Работайте в этом направлении, внедряйте и удачи вам.